Ой. А. Ой, привет, жена. Ой, привет, Андрей. Ой. Как же быстро время летит, уже 31 декабря. Ага, а ведь вроде только недавно Новый год с бабушками отмечали. А, помню, наши мамы еще тогда ссорились. А, потом делаю. А, кстати, о, о бабушках. А, они будут приезжать в этом году. Ой, ну мои мама с папой сейчас в Египте. Они не смогут приехать. А насчет только Борисовны, я не знаю. Ну тогда я по пойду позвоню, узнаю. О, Андрюша, привет! Алло, привет! Как у тебя дела? Да, все нормально, вот к Новому году готовимся. И я хотела спросить, а ты к нам приедешь? Ой, не, Андрей, я в этот год договорилась встречать с подружками. Я буду встречать его с тетей Зиной, с Никифоровной, с Людмилой Олеговной, с тетей Олег, с моей сестрой. А, и с Джессикой. Ну ничего, я после Нового Года к вам обязательно приеду. <с puzzles> Кстати, я недавно поговорила с Гришей и решила дать ему ваш адрес, чтобы вы с ним пообщались. А то ж давно уже не виделись. Они к вам едут всей семьей. Что? Мне не нужен Гриш! Ой, извини, Андрюша, что-то связь барахлит. Ладно, ко мне там Подружки уже подходят. Давай, до встречи. Алло, алло. Его только не хватало. Да, уж... О, ну что, к нам бабушка приедет? Нет, но зато приедет мой брат. Что? У тебя есть брат? Да, старший брат Гриша. Что-то я его совсем не помню. Да я про него не особо рассказывал. Он даже на нашу свадьбу не пришел. Я уже последние лет 10 с ним не общался. А он один приедет или с семьей? Я не знаю, скорее всего с семьей. Лучше бы не приезжали. А что ты такой грустный? Это все из-за брата, да? Да потому что он всю жизнь меня обижал, оскорблял. Как после этого на него не обижаться? А что ты рассказать можешь? М -м -м -м. Ой -ой -ой. Андрей! Помоги мне! Ой, я Ой -ой -ой. помогу ему. В общем, мы друг друга недолюбливали. Ой, давай помогу. Оп! Понесли... А -а -а -а. Ой, спасибо тебе, Андрей. Ну что, к нам бабушки приедут? А, нет, а, но зато приедет Гриша. А, Гришка, давно с ним не виделся. Интересно, как он там сейчас? Ой, а чего ты такой грустный? Ну а ты что, не помнишь, как мы в детстве общались? Как мы ссорились, ругались? А, ну вроде нормальные дети, особо не ссорились. Ну, максимум, там булку не потеряли. Хотя... Что такое? меня Гриша ударил. Что? А ну-ка, где он тебя ударил? Вот, по голове он меня ударил. А, -а, а за что он тебя так? Вот я вижу, не за что. Так, а ну, пошли разбираться. Вот ты где. Так, Грися, что ты дело? Ты чего Андрей, обижаешь? Ха, да не думал, если его ударю, может у него там голос нормальным станет, а не таким плесклявым, бесячим. Ой, боже, что за отмазки? Даже слышать не хочу. Все, на этих выходных ты гулять с друзьями больше не будешь. Что? Я что-то не так сказал? Все, ты наказан. Вот это единственный плохой момент, который я помню. Ну вот таких вот моментов у нас было сотни, а то и тысячи. Просто ты не все запомнил или не все видел. Ну ладно, время-то прошло. Вы уже выросли, вон семьи завели. Он уже не такой. Возможно, ты прав. Ладно, что-то я устал. Пойду посплю. Раз они к нам придут, то надо будет им что-то подарить. Только вот непонятно, сколько подарков покупать. Мы же не знаем, сколько их будет. Ну позвони у своей мамы, спроси. А, это идея, точно. Не берет. Накупим всякой всячины на 100 долларов И надарим, сколько их там будет ну, ладно, в принципе как вариант Я думаю это будет нормально Саша! Со Женя! Сюда! Да, что такое? Так, дети, к нам приезжают родственники И у нас не подарки Сбегайте в торговый центр и накупите на 100 долларов всякой всячины. Покупайте как можно больше разнообразных подарков, чтобы они подошли для всех. Хорошо? Хорошо. Купим. Ну что ж, пошли, Жаня. Пошли. Все, с подарками вопрос решен. Наконец-то можно взять перерыв. Я так устала. О. Да, согласен. эти дела так выматывают. Надо поспать. О. Фух! Ой, ой! хорошо! Ого! Прикинь, дети уже так быстро скупились! Да ну, они бы не успели так быстро скупиться! Это твой брат! Наверное, это почта! Да мы же ничего не заказывали! Да брат это твой! Пошли открывать знакомиться! лучше бы они не приходили! Идите, нормально все будет. Здравствуйте. Вы, наверное, Андрей, да? О, Нам про вас, Гриша, столько всего рассказывал. А я Клариса, его жена. При этом познакомиться? Не, вы попутали. Я его жена, а Андрей. Вот Андрей. Здравствуйте. Ой, да. Мы, наверное, так устали, пока добирались сюда, что я все попутала. Хошар. Хошарчик, поздоровайся за всеми. Здравствуйте. Как? Хошар. Или же Хоша. Мы его назвали в честь известного казахского писателя под псевдонимом Хашар. Mm -hmm. Понятно. А это, кстати, моя любимая курточка. Называю ее Люба Едина. Называю ее это потому, что она у меня такая единственная с детства и самая любимая куртка на свете. А этот пиджачок я называю Белый Снег, потому что он очень белый и в нем никогда не холодно. Мама, да, что такое, Паша? Я хочу в туалет. Ой, а у вас есть в туалет сходить? А вот по коридору и направо. Ой, пошли, я тебя проведу. Спасибо. Пошли. Андрей, да что? Какие-то они немного странные. Да, есть такое. А, а! Я веду, папа, плавися! Здравствуйте! Здорово! Ой! А как тут правильно смыть? Ладно, Андрей, я пойду помогу им, а ты и жди, брата! Ой. Ты! Ты! Ну, чего не здороваетесь? Да, привет! Здорово, я дед Померещилось <свист> что ли? Ну и вот последняя <свист> на сегодня комната Это наш сал. Вау Какая классная комната О, кстати, а вот папа Андрея еще не знакомила. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! О, привет, пап! О, Гриша! Сынок! Давно не виделись! Жесть! Как ты вырос! Только недавно еще такой маленький бегал. Он же вон с семьей! Молодец! Ага. Мама, что такое, сынок? А я хочу кусать. Ой, а у вас есть еда покушать? Да, конечно, есть. Пойдемте на кухню. О, отлично, пойдем. Ой, как было вкусно. Ладно, я пойду к Петровичу в гости. Вы меня зовите, если что. М -м -м -м -м -м -м. М а мне так понравился вот этот салатик. Дашь мне его рецепт? Да, конечно. Этот рецепт записан мне в блокнотике, а блокнотик в зале. Пошли покажу. Пошли прямо сейчас к зал, Хоша, пойдем со мной. Хорошая еда. Надо это моей жене говорить, а не мне. Ой. Ну уж извините, не того похвалил. Странный ты, любишь начинать конфликт на ровном месте. Всегда таким гадким был. Да ты тоже не подарок. У тебя в детстве, да и сейчас, такой бесячий голос раздражает. Ты офигел? Нормальный у меня голос. Такое ощущение, будто у тебя какой-то ком в горле. Мне это всегда бесило. А меня постоянно бесило, что ты скидывал на меня свою работу по дому. У меня были дела поважнее. Ага, и какие? Просиживать диван до дыр? Хм. А почему бы и нет? Ой, все, шуй молча. Ой. Быстро ты проехал в нашем споре. Это ты. Упс, поиграл. Да ты достал меня! Ой, Гриша, прости, пожалуйста, я что-то переборщил. Водички. А... Гриша, прости, ты цел, брат? А, прости меня, я не спец. Так, где брат? Не выйдет. О, садила. Не Делайте Федот, простите! Что за грики? Что случилось? Ты меня этот Гришка случайно стукнул! Ой. Нормально! Вы что, дрались? Ой. Так, всё. все, все зал! А почему мне с вами нельзя? Хоша, тут будут решаться серьезные дела! Так что, ты лучше пока пойди на кухне поиграй. Да, да. Начинаем. Эх, так, что ж, все в сборе. Что ж, Гриша, Андрей, пожалуйста, расскажите по очереди каждый. с чего вообще начались эти ваши ссоры, именно с детства? Ну, он меня с детства, потому что бесил. Ну, ну, а почему? А, потому что с ним всегда возились. Все ему дарили, восхваляли. Ну, а тебя что, не любили? Подарков не дарили? Ну, да, тоже дарили, но... Ну, так вот. А его почему не могут любить? Ну, потому что... Потому что... Не знаю. Понятно. Ладно, Андрей. Теперь ты. Мне не нравится его отношение ко мне. Он меня обзывал, обижал, не хотел мне помогать, скидывал на мне свою работу по дому. Но точкой в наших отношениях стал наш последний телефонный разговор. А что за разговор? Он позвонил и извинился за то, что не пришел на свадьбу. А не пришел он, знаешь почему? Потому что он просто проспал всего лишь на один час. Мы бы простили тебя, если бы ты опоздал, но тебе было настолько пофиг, что ты просто-напросто не пришел. И было все равно, потому что я считал, что я не обязан туда идти. Понимаешь? Что? Мы столько всего организовали, а он прийти не захотел. Ой, я переборщила, я извиняюсь. Ты мог просто будильник завести или опоздать? Мы бы тебя не убили за это. Ладно, попробуйте вспомнить что-то хорошее, что было между вами. Как вы проводили семейные праздники вместе, дарили друг другу подарки, игрались вместе. По-любому, у вас должны быть хоть какие-то хорошие воспоминания. Вспомните их. Да, я припоминаю такие моменты. Но я сомневаюсь, что он помнит. Папа! Ой. Посмотри, я рисунок нарисовал. О, а ну-ка... Показывай, посмотрю. Вот. Так. Ну, ха, прикольно. Вот только его повеселее сделать. Ой, ну ты молодец, сынок. Художником будешь. Ха. О, а я пойду на холодильник повешу. И... О, привет, Гриша. О, Андрей. А куда ты так бежишь? Я рисунок нарисовал. На холодильник это вешать. А посмотришь? Тю, смотреть мне на твои, как и маляки. Да даже двоечник поизу лучше нарисуй. Возможно, ты прав. Может, мне не стоит больше рисовать. Возможно. конфликты, что были между вами. И этот год вы встречаете, будучи любящими и дружными братьями. Как вам такая идея? Ну ладно. Ладно, я согласен помириться. Все есть! Отлично! Пойдемте в зал, и нас познакомим с нашими гостями! Пойдем! Пойдем! Как много тут всего вкусного! Отлично! Почти все готово! Осталось всего лишь пару салатиков и будет все отлично! Блин, уже без пяти! А еще не все готово! Вот, Принеси, пожалуйста, напитки, а они в кладовке там возле кухни. Хорошо, я бегу. <связывая> Держи напиток. О, папа, это ты. Ой. Спасибо. Вот, я принесла. Ага, спасибо. Так. Ой, скорее, скорее, скоро речь президента будет. Что? Ой, ой, я опаздываю, мы еще не все готово. Ладно, посмотрим речь президента, сфотографируемся, а потом остальное накроем и покушаем. Так, все за новогодний стол, быстро! Привет, граждане. С вами... Сейчас. Привет, граждане. С вами президент Гена. И сегодня я хочу попрощаться с 2021 годом. Это был непростой год почти для всех. Я хочу, чтобы в следующем году все мы стали сильнее, богаче и, главное, умнее. Хочу, чтобы этот Новый год вы провели в кругу любящих друзей, родственников, партнеров, сожителей дома, соседей, одноклассников, учителей. Друзей и родителей. Пусть этот Новый год запомнится вам как самый лучший из всех, что вы проводили. Всем пока. Молодец, <соспит> хорошо рассказал. Какой сюда попал? О, Охрана! О.